Уже 7 июля. Вот, посмотрите, это забор. За забором вот там вот у меня реклама, кстати, огурцы возле дороги. Вот сейчас 3 часа дня, еще ни один человек не приехал. И слава Богу, что у меня на сегодня только один килограмм огурцов. Но никто не приехал. И цена не интересует. Никто не спросил. Единственное дело. Ему вообще ничего не надо. Вот все плохо. А что я делаю? Невеселая мысль меня одолевает. Переделываю теплицу. Под что? Ну, опять же, под огурцы. Хочу сделать второй оборот. Нужно это? Я не знаю. Так, по планировке. Там 40, проход 40, тут 80. Вот эта грядка, тут проход 40. Чуть раздвинулась на 50. Да. Ну, где-то 40 должно быть. Так, тут 80, 40 проход. И опять э, 40. Вот я считаю вот так вот. Почему криво? Потому что тут планировал старая дверь, чтобы она открывалась и если вот так вот сделать, то как раз об угол бы и ударялось. А так вот она спокойно открывается. Где-то вот здесь вот в миллиметре она должна, ну, в сантиметре проходить. Ну, хотел сделать сезонный теплость. Не получилось. По поликарбонату это очень дорого. Рекомендую ставить пленку армированную. Это уже лучше. Ну, если есть возможность, ставьте светостабилизированную пленку. Так, дальше что? Ну, тут все. Тут у меня проход. И буду поливать. Тут буду через один садить. Тут два, два, через 30 сантиметров. Тут вот так решил сделать. Еще два войдет сюда. То есть, чтобы было и удобно ходить. Не то, что там боком, а просто нормально вот прошел и собрал. И плюс, как можно больше сюда вместить. Так, переходим сюда. Вот этот проходик вот. Для того, чтобы я с водой выходил сюда, заходил сюда слейка и поливал. И опять выходил. Вот там у меня бочка стоит. Раньше здесь бочка была, здесь и печка была. Печка из кирпича. Ни хрена она не грела. И так, и так, и всяк переделывают Трубу сюда выводил. Ну, не получилось. Не получилось. Сразу три или четыре переделал. Решил все-таки из этой теплицы сделать неотапливаемую. Вот. Бочку вынес. Вот. Дальше что? Что дальше? Вот так это дело не пойдет. Молотком я разобью и э, завожу хвои, А это для армирования. Потому что у меня слишком близко э, подземные воды подходят. И если б знал я, то бы сделал отсыпку. Потому что если э, льет ливень, ну сильный дождь, скажем, дня 3, вот здесь вот вода стоит. Почему? Потому что она льет, растекается и уже в бороздах не справляется, и вода не впитывается, она вот сюда уходит и тут стоит. Поэтому нужно немножко выше это для армирования а сверху вот такой иголка длинная не короткая а длинная короткую иголку буду всегда сыпать плюс эм, солома как я делаю слой земли слой соломы слой земли слой соломы слой земли слой соломы. потом э, этого самого как он называется зла пересыпаю фосфор калий тоже нужно так что здесь Здесь вот так решил, не 60 сантиметров сделать, а 80, чтобы тут 4 получилось. Там у меня будет 2. Я сюда вообще и не ходил никогда, но мне не нужна дверь, а это для проветривания. Ну вот так думал, что буду ходить. И на будущее продлять туда теплицу, ну, в принципе, недолго разобрать. Что тут разобрать? Вот, взял перегородку, снял, взял ту перегородку, снял, это все взял, выкинул сюда. Все, проход открытый, ходи туда. Стену тоже что-то разобрать, именно на саморезах. А развинтил и продолжать дальше до соседки. Там еще метров 10-15. Даже как бы не 18. А это что? Это Астра. Мой неудачный пример. Хотел все Астра засадить. Представляете, вот она. Сейчас скажу с какого. 28 марта до сих пор не цветет. А вот это хорошо, хоть она здоровая. Я вообще не знаю, как, что из нее будет. Ну, по, по замыслу он такая вот, пиановидная, должна быть хорошая. Красная, вот эта красная. А та э, с, голубая с белым, что-то такое. Ну, красивая, наверное. Но она ж не цветет. Я понимаете? Я уже первые огурцы собрал. так когда я посел, наверное. Э, Ой, как бы не соврать. Э, ну, меньше месяца назад. Так уже огурцы у меня. Это март. Апрель, май, июнь. Уже июль начался, три, я не знаю, оно на четвертый месяц не зацветет. Поэтому я пришел к выводу, кто начинает, ни в коем случае цветов не начинайте. Нет, но если вы миллионер, то пожалуйста. То есть посадили и можете год ждать, пока она будет думать, думать, расти, цвести. А потом раз и ничего не получится. Учено, вот что тут получится, я не знаю. Вот тут один цветок, второй, третий. Ну, может быть, но интересно, может не интересно. Не знаю. На ютубе я не видел выращивания в теплицах пиановидных астр. Не видел я. Какие-то вот такие вот ромашки. Но ну, они не смотрятся. Мне ну нахер не нужно. А если вот такая вот астра. Мне показалась она. Она интересная. Вот. Ну я дальше сниму, что получится. Но мне никак не устраивает. 4 месяца, господи. У меня осталось 4000 на карте. Все. Кстати, там ссылочка у меня будет внизу на мою карту МИР. Кидайте денежки, не стесняйтесь. Вот, а жить-то как-то надо. Поэтому я рекомендую цветы, но если у вас э, денег нету, не знаю, не надо ни в коем случае. Это ошибка. Э, огурцы, да. С навозитесь, ничего не возьмете. Я вот посмотрел, у меня взял редис 18 дней, половину выкинул. Почему? Ну, потому что они какие-то нетоварного вида. Кто-то ее погрыз, ее кривые какие-то, косые. Не, за, не зашли. Ничего. Да хотя бы один на один. Получилось. Ну вот, сейчас, значит, на улице 30. Плюс 30 в теплице. Ну, наверное, чуть-чуть поменьше. Сейчас посмотрим. А, нет. Все правильно, все логично. Видно, не видно? Там 32 градуса. Вот. Вот так и делаю. Значит, что я буду продолжать? Там землю. Это. Мешать соломой. Это это буду заносить. И опять же буду перемешивать. Это яма не просто так. вот Буду вот так вот кидать. И с землей все это перелопачить. Для того, для того чтобы земля была более-менее более вот Думаю, сейчас сколько? Три часа, да? Думаю... К вечеру все это утрасется. Все я пере это, Эту грядку я наполню. Тут перелопачу. Хочу и тут перелопачить тоже с сеном. Сено у меня там немножко есть. Вот эта сухая земля. Тоже перелопачу. Вот. Потом пролью это все водой. У меня похреб есть наполненный водой. Там очень много воды. Она из ямки вышла давно под самый, под самый потолок, короче. Вот. Пролью, чтобы это все начало работать и перегнивать. И когда она будет в вот таком состоянии взровним, я вечером посчитаю, сколько сюда влезет. Потому что 180 семян огурцов уже стоит на проращивании. Вот. И еще нужно подобрать сколько здесь. Сколько еще тут нужно. И немножко с запасом. F1. Но это потом я посчитаю. А что я делаю? Вот сегодня 7 июля. Уже пророщено, уже ростки большие. Завтра уже можно будет садить в горшочки, которые на проращивании. А что я хочу сделать? Пустить второй оборот. Я не знаю, что будет. Сегодня ни одного огурца не, не продал. А Откуда огурцы? С огорода. С огорода. Вот такие вот наши люди. Вот заходишь в сетевой магазин, и у вас есть сетевые магазины. Лежат там китайские огурцы. Да, китайские берут. За сколько? У нас где-то цена 46 рублей. Вот. А вот сейчас я, допустим, напишу ценник 30 рублей. Да? Ну, просто захочу продавать по 30 рублей. То есть на 50% дешевле, чем китайские. И никто не зайдет. Почему? Вот еще машина проехала. А потому что они не знают. Им неинтересно. Это люди наши, это люди-зомби. Они вот привыкли в магазине брать. Я так понимаю, тут много моментов. Вот он проехал, да, вот еще проехал. Почему? Занят. Чем занят? Ну, я не знаю. Спросите. Догоните, спросите. Второе. Э он видит этой огурцы? А может и не видит. Понимаете? И, кстати, у меня был интересный случай. Шел я за водой с тележечкой. Стоит колонка. Вот прямо в шаг шагнешь и колонка. На встречу парень идет. И мы как раз у этой колонки поравнялись. И я, значит, колонки и он колонки. И одновременно подошли. И я говорю, ну, что, пей. Мне это же долго набирать, там, 40 литров. Он говорит, а что, это колонка? Я говорю, да. Он говорит, а я два года хожу и не видел ее. <laughs> не, ну нормально, вот идет человек, вот шаг вступить, вот колонку, он два года ходит и не увидел. Вот так я думаю, что у нас вот эти вот водятлы, как э, Евдокимов говорил, водятлы. Не водилы, а водятлы. Он э, проезжает и не видит знак. Кстати, у меня был э, случай, когда мужик два года ездил, жену отвозил туда и проезжал четыре раза в день. Два года. То есть отвез жену, возвратился, потом поехал за ней и обратно с работы привез. Четыре раза. Два года ездил, а потом увидел, что здесь магазин. Заходил, а что здесь магазин? Я говорю, что не похоже. А я не знал. Я говорю, ну, наверное, первый раз едешь. Да нет, я два года езжу уже. Не, не то, что два года езжу, а он говорит, я постоянно тут езжу. А моему магазину, он тому, который за пленкой. Два года было. Ну, значит, он два года ездит и, и не видел знак вот этот вот, который стоит. Ну, что можно сказать? Не знаете, что можно сказать? Ой, это однозначно дебил. Вот еще поехал. Ничего не видишь. Тут можно еще что сказать? Все деньги на карте. Не, ну ты же не знаешь, у меня есть тут аппарат. Или нету? Может я тебе так на карточку? Переведу. Нет, неинтересно, людям ничего не интересно. Ну еще можно сказать, что вот привыкли на рынке брать или привыкли в магазине. Тут шаг в сторону, вот едешь по улице, смотришь в магазин. На что, на магазине похоже что ли? Или что им нужно? Какой магазин? Двухэтажный такой, на гектар площадью. Тогда они увидят, тогда они решатся заедут. Или что тут, должно быть куча машин перед ним стоять, чтобы они наконец-то поняли, что нужно заезжать. Понимаете, это не то, что ты едешь-едешь по дороге, и вдруг раз магазин, а ты проскочил. Знак этот я извиняюсь, там все просматривается, там деревьев нету, и дорога ровная. Там за километр можно этот знак увидеть. То что ты едешь-едешь-едешь, и едешь, едешь, а вот знак стоит-стоит-стоит, и ты подъезжаешь, стоит. Есть время подумать, включить голову свой, мозги куриные. Что-то я разошелся. Но Вам нужно? Это так, мораль. Вот я просто хочу показать вам, и рассказать, какие у нас люди есть. Между прочим, вот сегодня я ни за что не поверил, что в супермаркете ни одного килограмма огурцов не взяли. Я не знаю, сколько там берут. Может 10 килограмм, может 20, может 30, может 50 огурцов. 50 килограммов огурцов взяли. У меня ни одного килограмма. А какая у меня политика? А у меня такая политика. Вот на рынке бабушки... Да, кстати, магазин мой закрыт, благополучно, вот из-за этих э, дебилов, или как их там, вводятлов, или э, глупо-пешеходов, тоже есть такие, значит, что, на рынке бабушки по 100 рублей продоргуют, и я по 100 рублей, а потом цена будет постепенно снижаться, 90, 80, 50, там, 60 и так далее, вплоть до нуля, и вплоть, если я их не съем, а я их не мариную, то я просто бесплатно отдам, понимаете? Вот есть вариант прийти и бесплатно взять. Ну не то, что там говно. Ну но нормально, съедобно. Огурцы просто, когда проходят, я посмотрю, при такой жаре, я же не могу в холодильнике, холодильнике все огурцы ставить, а на такой жаре посмотрю, сколько они пролежат, какое состояние. Ну что более съедобные, Ну пусть вялые будет, но это огурцы. Ну бесплатно. Но если вы так хотите, что дорого. Вчера дамочка приезжала на, на джипе под миллион. А почему у вас огурчики? Я говорю, ну 100 рублей, как на рынке. А сколько там килограммов? Я говорю, ну примерно килограмм, как на рынке. А -а -а. что-то покрутило, покрутило, сел и уехал. Что тебе, 100 рублей нету, что ли? Или жалко, или что то нищее, что ли? На джипе за лимон подъезжает, начинает цену спрашивать. Ты должна еще сверху пищу мне дать. 100 рублей На 100 рублей огурцов купить, еще 1000 рублей сверху дать. За что? За то, что еще не сдох и торгую нашим, не китайским. Китайские. не ну, Я не знаю, если 100 рублей дорого, а что нападет в магазин за 46 возьмет китайские с нитратами, нитритами, пестицидами, ГМО и всякой прочей э -э -э дрянью. Опять же, дебилка. Вот это срез нашего общества. Вы это замечаете? Или только я замечаю? он еще один поехал. Давай, чай какая, пошел вон. Ну вот так вот, так. Ладно, что-то я заговорился, надо же работать.